Привет с вами канал обзора проектов. Сегодня рассмотрим интересный сайтик, называется серпантин Это из разряда мини-буксов. Такой сайт малыш, букс малыш. Мы здесь зарабатываем рубли, просматривая стороннюю рекламу. В разделе серфинг нам доступно порядка 25, ну, чуть больше, чуть меньше ссылок. И стоимость их от двух копеек до 4. При этом просмотр длится от 10 секунд до 60. Окно, как правило, неактивное. Ну Вот, допустим, давайте первую рекламку посмотрим. Капчик крупный, информативный, не ошибетесь. Вот идет отчет таймера, как видите. Убираем схожую картинку. Все, заработали 2 копейки. Сайт закрываем. То есть очень просто, очень быстро. Эти 25 ссылок можно примерно за 5-6 минут просмотреть и получите в среднем 50-60-70 копеек. Ссылки обновляются от 1 часа до 24 часов в зависимости от того, как настроит рекламодатель показ рекламы. Вот видите, каждый час, каждые 6 часов, 12-24, даже вот такие вот варианты. Поэтому заходите периодически на сайт и просматривайте новые ссылки. Как видите, на сайте зарегистрировано около тысяч человек, это говорит о том, что сайт становится популярным. Есть раздел выплаты. пожалуйста сейчас мы проверим на выплату данный сайт конечно же на сайте жирная реферальная система 50 процентов так что если хотите и умеете приглашать пожалуйста используйте все свои ресурсы касаемо рекламы я еще не пробовал но надеюсь в ближайшее время попробую рекламные возможности этого сайта поскольку аудитория в принципе неплохая около тысяч человек можно рекламировать какие-либо свои ссылки тем более цена перехода за 10 секундную рекламу 4 копейки да, то есть получается 40 рублей за одну тысячу переходов что в принципе схоже с аналогичными проектами если есть какие-то вопросы по работе сайта а также можно обратиться к админу на почту ну я пока не пользовался данной функцией давайте перейдем к самому интересному к выплате платит или нет этот сайт сейчас мы проверим на балансе 20 рублей 29 копеек вывод от 1 рубля поддерживается вывод на пэр киви яндекс кошелек адвокэш виза MasterCard, артамир сотовые операторы Это огромный выбор пожалуйста я буду выводить сейчас на пэр снова прописываем 20 рублей 29 копеек вывести так выплата успешно всегда радует когда сайт оплачивается инстантом уведомление уже пришло сейчас перейдем в историю пэйр и загрузим давайте страничку Так, пришло 20 рублей на 9 копеек комментарий серпантин что и требовалось доказать все нормально еще есть схожий проект здесь сто процентов реферальной системы но насчет выплат не знаю пока на данный момент они идут с задержкой. я две выплаты пробные здесь получал это речь идет о проекте шабашка было несколько таких проектов колым помните колымка и так далее чем выше все таки партнерское вознаграждение тем как-то менее устойчивый сайт и Не знаю ну в принципе можете зарегистрироваться на шабашке и посмотреть как он платит не платит у них есть группа вконтакте тут можно наблюдать за тем как платит не платит данный проект а из надежных проектов Такого же плана, то есть заработок на рекламе я порекомендовал бы уже такие известные сайты, такие как AdCore, который работает с конца шестнадцатого года, AdWeds, тоже заработок на просмотре рекламы. Также также можно здесь зарабатывать за социальную активность, ставить лайки на YouTube, рассматривать ролики, вписываться, делать репосты на ВК и так далее. Обычный серфинг чтение писем. Вывод от рубля. Ну и.. Всем известный сайт SeoSprint, который сейчас немножко поменял свою личину, так сказать. Не так давно были проведены здесь обновления, более симпатичный дизайн, но насчет функционала, некоторые считают, что прежний был как-то побольше, поудобнее. В любом случае этот сайт выплачивает без проблем, как и те, которые я уже назвал. Так что можете присмотреться, если еще не регистрировались, можете присмотреться к этим сайтам. Неспорим, преимущество Стенспринга над остальными сайтами является огромное, просто огромное количество заданий. Можно целый день сидеть, если у вас есть время, и зарабатывают, в принципе, неплохие деньги, ну относительно неплохие. Больше всего береги и копи копейку. Теперь white Мобилочка, о котором я рассказывал в предыдущем ролике, я получил выплату на кошелек эфириум заказывал на май за вот она эта транзакция с учетом комиссии пришло 912 тысяч сатоши эфириум или иначе говоря FII. ну раньше так называли еще больше проектов для заработка без вложений можете найти на моем сайте ссылку оставлю в описании просматривайте может быть что-то вас заинтересует Проекты все проверены на выплату, постоянно мониторятся. Если какой-либо проект перестает платить, он просто вылетает из списка. На этом, наверное, все. Проект «Серпантин» убедились, что платит. Выплаты приходят моментально. Интерес к сайту растет. Как набрать рефералов, также найдете соответствующую страничку на моем сайте. Есть платные варианты, есть бесплатные. Изучайте, смотрите. На этом буду прощаться. Всем хороших заработков, удачи, до свидания.